Детская книжка «Животные морей и океанов» серия «Мир вокруг» издательство «Азбукварик». Обитатели морей и океанов ждут тебя в гости. На страницах этой книжки ты не только познакомишься с китом, дельфином, моржом и морским слоном и другими животными, но услышишь их голоса, а еще узнаешь о них много интересного. Нажимай на кнопочки и слушай звуки.